Всем привет! Дан Балан откровенно рассказал о своем романе с Тиной Кароль. С момента совместного появления двух артистов на шоу Голос краины поклонники не перестают находить все новые доказательства их тайного романа. Не так давно Тина и Дан даже выпустили совместную песню о любви. А также певцы любят весьма недвусмысленно намекать на заинтересованность друг друга. Тему отношений двух артистов подняла в интервью с Баланом ведущая «Светской жизни» Катя Асачия. Балану пришлось ответить на вопрос о том, был ли их роман с Кароль реальным и стоит ли поклонникам ждать его продолжения. Впрочем, певец явно не хотел приоткрывать завесу тайны, поэтому его ответ был очень рассплывчатым. Пусть это останется в книге. «Книги, написанные рукой гения», — заявил Балан. В то же время артист не постеснялся в очередной раз продемонстрировать свою привязанность к Карой. Он признался, что смотрел шоу «Танцы со звездами» только из-за нее, ведь певица была ведущей «Голдрума». «Я смотрел только ради того, чтобы увидеть, в чем же тена вышла. Увидел и ушел дальше работать», — рассказал артист. Вероятно, такие уклончивые формулировки и противоречивые заявления певца лишь еще больше раззадорят поклонников пары, которые могут увидеть в его словах намек на реальность их отношений.